Вот Асхат мне посоветовал, с чего начать, я, ну, с ним мы много общаемся, Баракалах. начну с того, что приезжаю сюда, я ощущаю радость, Баракалах, а уезжая отсюда, я ощущаю, ощущаю грусть, ощущаю вот. и у меня отец Авариц, мать кумычка, потом когда я, ну, я был на я, половину наполовину на половину кмык. Потом я женился, я стал чуть-чуть лезгином, как бы немножечко на лезгинке женился. А Потом вот встретил моего дорогого, любимого брата Асхата и стал татарином тоже, как бы. А потом приехал сюда, и теперь я еще и к тому же кыргызм, ну, вот, ко всему прочему. Я легко отношусь, я легко отношусь к национальностям, очень легко, но всегда внимательно, э, внимателен э, к тому, что у нас, на, национальности нас, нас разделяют, а, а ислам, религия нас объединяет. И я вот внимателен к тому, что религия нас объединяет, и, ахамдуллах, разницы нету, ты кыргыз, аварец, кумык, а, важно, что ты и мусульман. И вот когда я одной из своих самых жестоких подготовочных тренировочных процессов, очень сильно я выкладывался. Мне было очень сложно, но я все равно вставал и все равно шел в зал. Там мы проводили три, а то и четыре часа вкалывали. Потом опять домой. И вот это каждый день у меня продолжалось три месяца. Но я до конца шел, в любом случае. Плохо, хорошо, тяжело. В любом случае жил. Почему? Потому что я хотел достичь успеха, да? хотел, стать, хотел успех, то есть хотел победить в бою, да? хотел выиграть. И вот, вот я выиграл, а потом я заработал много денег. И вот я задавал вопрос себе, это успех, когда вот общаться со своим братом, это успех. И потом... И он говорит, нет, и что же для нас успех, да, на самом деле? Это вот представит, вот мой дорогой брат Насхар рассказывает мне, он говорит, в раю, в раю мы, говорит, очень-очень, вот, вот я не знаю, как у меня мозг не воспринимает мой, и вас тоже, и вас тоже не воспримет, я думаю. Ну, умножим наше самое лучшее состояние своей в этой жизни на 10 тысяч раз, самые прекрасные ощущения. И вот... Нас... В раю, говорит Асхат, он, ты каждый день, вот, то есть на следующий день твои ощущения, они сильнее, чем были вчера, а на следующий день еще сильнее, чем были сегодня. И Представляете, я подумал, а через сто лет как я должен себя чувствовать в раю? Хорошо, а через тысячу? Какое у меня должно быть состояние в раю, чтобы И в один момент ты понимаешь, что нет, это все мы можем сейчас, смотря на определенных людей, сказать, он преуспел, или вот он преуспел, или там я преуспел там чем. На самом деле не, преуспел вот только тот, кто собрало, когда будет покидать эту жизнь, у кого у кого над кем Аллах смелостится, И вот это на самом деле это вот самый на самом деле настоящий главный успех. И вот порой, когда я просыпался в зал и шел вот и терпел, всегда мучил. А потом тяжело просыпался на молитву, и мне это тяжелее давалось. Мне это давалось тяжелее, но вот встать на фаджур и помолиться, мне давалось тяжелее, чем если я когда вставал и ушел в зал и делал три часа жесткого тренировочного процесса. Но, но это то, что не дозволило мне Аллаха выступать. И я сколько усердства, сколько я, сколько я усердства проявляю, чтобы быть там успешным. Когда Аллах мне не дозволил, где сказал, нельзя бить лицо, нельзя ну, ломать лица, иншаллах, и а, я, иншаллах Раман хочу, и вот, на, надеюсь, что я смогу быть для вас чуть-чуть полезным, да, и сказать, что а, да, я увязался немножечко в определенном моменте, но, иншаллах Рахман, я, я планирую оставить, я уже дол, достаточно долго, не стыдно даже говорить, что я планирую оставить, вот, и... Сказать вам сейчас, оставьте, то, что, допустим, тоже стыдно, потому что я, но при этом, если я делаю что-то не так, если я наступил на эти грабли, если они прилетели мне по лицу, почему бы мне не сказать вам, обойдите эти грабли, не, не наступайте на них, обойдите. И говорят, вот наш достаток, он вот здесь, например, я должен заработать тысячу рублей, тысячу рублей. Они в любом случае тысячи рублей ко мне придут, по-любому. Но вот каким путем я дойду до этих тысяч рублей, Аллах дал мне выбор. Либо я вот буду идти порицаемым путем, либо буду делать дозволенно, дозволенно дойду до этой тысячи. И вот дай Аллах, чтобы мы к этой тысяче, к этим тысячам шли дозволенным путем исключительно, Барак Аллах, и чтобы... Каждый из нас, как я, усердствовал в спорте, усердствовал, чтобы так каждый усердствовал в религии своей, Баракалавр. И в этом будет больше для нас пользы. Ну, Баракалавр, Фика, я... Что-то там... Баракалав, если бы мы сейчас я был бы на пресс-конференции, я бы вам раскачал сейчас, да, там... Ну, как... А сейчас здесь у меня язык немножечко заплетается, я чувствую себя немножечко некомфортно, потому что вот такие... Братья, знающие его сейчас сидят и слушают, а да, я сейчас сижу здесь за солом и что-то рассказываю. Вот. Баракаллах, Фика. Братья, я очень люблю вас, ради Аллаха, моих братьев, Кыргизов. Мне очень всегда приятно. Баракаллах, Ануар, баракаллах за ваше вот это, вот это отношение, которое влюбляет в себя, да, баракаллах, фикар. Один раз приехал я сюда и полюбил. Братья, вы как встречают меня, вот каждый раз, когда я вижу лица, улыбающиеся мне, я думаю, ну, алхамдуля, ну что-то, по всей видимости, я все-таки делаю правильно, барак Аллахи. Очень рад вас всем, баракалффика, за ваши внимательные вот лица, которые сейчас меня слышают. Пусть Аллах отдает благо у вас, вашей семьи. Мне очень приятно находиться здесь. И надеюсь, вот, хоть какую-то пользу, иншаллах, роман, вы изучете из моей вот этой вот. Неаккуратные, такой балаганные речи